Всем привет, с вами Соник, сегодня мы продолжаем играть в Майсин Давайте соберем нашу награду. Вот уже видите. Приготовил еду, играть на пальный Вот. Вот! Но тут сам монстр. в первой серии. Он вот, нам как раз пригодится. Давайте посмотрим, что нам откроют еще. Ну короче, да. Давайте подпишем. Что-то побольше Смечу, Что-то ничего же к нам там, достался Так Дополнить ожидания Отлично И потом начинаем собирать монстров Так Что-то у нас будет падет О, реликвии Тоже полезная вещь и воспользуемся. Так, начинаем вот с этого. Вот Это у нас издавались. Что их или нет? Давайте соберем. И разместим. Так. Я вот как-то плавный Вот, уже есть. лист, Надо его к маму тут Давайте печку, пододвинем немного. Зебларист к маму тут Вот, все. И покойно, наверное, надо все. Спасибо, так. Окей. Заберем. так значок пичок быстро а вот он хотел на месте пичок с из хотел вроде или не знаю а ну там еще моряка сук а их блин хватило Ладно, пошлите на лесова Ой, не надо мне сюда отпускаем, ставим сюда и пожим сюда ну единородного Как раз. Остров Гуглинов новый поможет. Не в этом. Что пока что. Пока что не трогаем этот остров. Остров воздуха. Так. идем на этом гуглину, и сейчас покажу, ну, что нам нужно. Вот он, тот самый остров. И доходим сюда, и видим такие статуи. Их как раз надо заполнять. Сейчас покажу чем. Откупим эту статую сначала. И вот, смотрите, надо заполнять яйцами монстров. Сейчас будем заполнять что ж еще делать. Будем заполнять сейчас. Но вот нам вот вот эти вот, вот эти вот брампы не нужны. Нам нужны вот эти вот зимки. Вот одного сейчас поставим и смотрим. Вот. Вот это нам надо. Все иметь. Ну что ж. Пойдем хотите выводить. Так. Вот так. Нет, нет, нет, не так. Вот так. Вот, начинается выводить. Начинает Он так, дальше как нашего круга Нам таких зинтов надо будет несколько собрать. Почему несколько? Потому что ферма будет. Ферма зинтов. И эта ферма будет давать очень много ресурсов. Это как раз не и нужно. начнем делать таким образом конкушку как бы замок здесь улучшить этого нужно золото иметь ну, вот, много не поймешь крас вот, очень много Надо золота здесь кушать тоже в один ты вещь нужная, как раз вот и монет будет много и алмазов, так о, давайте смотрим, о барабан, который нам не нужен, Потом продаем Да вообще, золота мало. И еды надо. Достатки да, нам и помогут развить еды. Ну что ж. Давайте сыграем. Игру на память обязательно. потом, потом пока свой код друга покажу ну что ж начинаем с Ух, мы прошли. Ну что ж, выберем принц. Например, вот этот. Блин, почти, почти выбрали тысячи гемов. Ну, вот так всегда бывает. Почти угадываешь. Ну ладно. Теперь вам покажу свой код -друг вот мой кундруга. друга если что я играю в стиле так что вы в стиле вот добавляетесь вот кундруга. друга сейчас мы пошли в куче из-за шоунфакер все теперь пойдем вот еще еще можете вступать в племя тоже есть пока что я здесь не развиваюсь так как у меня нет фермы здесь что племя в стиме на телефоне телефоне вы добавить не сможете потому что я со стима в, друг... в стиме другой сервер массив монстр так что вот как то так в следующей серии мы. Откроем зинта первого. И, возможно, даже новый, новый остров. остров воды. Или лучшим замок на своем воздух. Вот такие, такой инвентарь. Можно даже гему заполнить. Вот Даже брам дороже. Почему именно ферма Зинтов, а не Брамбов? Потому что ну, давайте по сетке. Потому что смотрите, Зин экономит больше места, чем Брамп. Брамбо огромный. А Зинт такой маленький. Поэтому лучше Зин, ферму Зинтов делать. Да и Зинтэ простой. Вот такой инвентарь. Ну что ж, думаю, пора нам завер... заканчивать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был я, Соник. Всем пока!